Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем YouTube-канале. Это 13 видеоинструкция о программе SMM Combine, программе автоматизации действий в социальной сети ВКонтакте. Это заключительная инструкция, почему я объясню в конце видео будет сюрприз, поэтому смотрите до конца. В этой видеоинструкции я продолжу рассказывать об инвайтере, программы SMM Combine и расскажу об инвайтере друзья. Расскажу, как вы можете быстро себе накрутить друзей живых, как вы можете продвигать свои аккаунты в социальной сети ВКонтакте. Итак, запускаем комбайн который у нас уже полностью настроен. Настройкам SMM Combine посвящены первые видеоинструкции. Все они доступны на страничке видео инструкции по SMM комбайн, ссылка на которую находится в описании. Выбираю инвайтеры друзья. И я вам покажу сейчас первый способ, как вы можете быстро на свою страничку накрутить друзей. Конечно, на реальный свой профиль таким образом накручивать друзей нет никакого смысла, потому что это будут нецелевые друзья. Пользы от таких людей никакой нет заниматься этим можно только в том случае когда вы начинаете развивать аккаунт с нуля когда друзей нет вообще никак либо хотите пустить пыль в глаза что у вас крутой раскрученный профиль Итак, что нам для этого нужно сделать для этого вы должны купить живых аккаунтов я вот сейчас опять же с сайта аккаунты ВК ру купил 15 аккаунтов почему я покупаю здесь я объяснял мне просто нравится способы оплаты на этом сайте единственное что приходится переходить на страничку платежной системы вот вводить номер кошелька куда вы переводите деньги обязательно в комментариях вводить вот это примечание вот, и после перевода денег уже без всяких комиссий видите 75 копеек с меня взяли если бы я это делал через рыбокасу, то там были бы совершенно другие цены после оплаты нажимаем на кнопочку проверить оплаты и просто скачиваем аккаунты. Вот я сейчас купил 15 фейковых аккаунтов, сохранил их файлик. Файлик назвал фейки 3 февраля. Вот сейчас его еще раз открою. Сохраню как надо в формате UTF-8. Почему это нужно делать? Пароль, пароль аккаунта написан по-русски. Если будете сохранять в другом формате, просто в этом аккаунте с таким русским паролем не произойдет авторизация. Итак, в инвайтере smm-combine я выбираю накрутить друзей, ставлю галочку и вот в этом вот окошечке вставляю ID своей страницы, но ну, ID своей страницы вы можете найти в настройках своей странички, а ID любой другой страницы как найти, я опять же рассказывал в первых видео инструкциях. Отставляю ID своей странички выбираю аккаунты которые вступят ко мне в друзья это вот эти фейковые аккаунты которые я только что купил 3 января фейк нажимаю открыть опять же устанавливаю количество потоков поставлю для побыстрее чтобы все это шло три потока вот. выбираю задержки поставлю чуть побольше задержек и сколько я хочу накрутить друзей но ну, у меня 15 аккаунтов здесь куплено скажу хочу накрутить не меньше 12 друзей все все настройки для накрутки моего аккаунта сделано. Нажимаю на кнопочку старт и пошел процесс инвайтеров друзья сейчас нажму на кнопочку пауза когда процесс закончится я вам покажу результат Так, процесс приглашения или точнее накрутки друзей на мою страничку закончен Вначале все шло замечательно отправлено окей окей окей Вот а потом пошли ошибки ошибки из-за то есть видимо некому ее отгадывать либо у меня сейчас стоит очень низкая ставка за сейчас я зайду на свою страничку в контакт посмотрю что мне получилось Ну вот видите просил я 15 друзей, но из-за ошибок капчи ко мне добавилось только 5 человек. Ну вот эти люди. Все онлайн. Ну добавлю всех их в друзья. Ну вот можно сейчас зайти к каким-то аккаунтом и посмотреть, что они себя представляют. Ну вот видите, аккаунт все-таки живого реального человека. Итак, это первый способ, как вы можете накрутить себе друзей. Еще раз повторюсь, особо смысла в таких друзьях нет, потому что они не являются целевыми. А друзья именно должны быть целевыми. Где искать этих целевых друзей, вам должно быть уже понятно, их можно напарсить. Вот у меня, например, сейчас есть список участников группы Сергея Грань, их ID. То для того, чтобы мне сейчас открыть этот список, то есть тех людей, которых я хочу приглашать себе в друзья, которые являются моими целевыми друзьями, я могу открыть список ID. Видите, здесь вы как раз можете приглашать по списку ID. Для этого требуется нажать на кнопочку ⁇ Открыть ⁇ и найти папку, где у вас лежат списки ID ваших целевых друзей. Все это лежит в папке SMM Combine, в папке ⁇ Экспорт ⁇ И вот, друзья, грань. Открываем колонки. И вот эти VK ID, это и есть список моих потенциальных целевых друзей. Вот я их всех загрузил можно приглашать не по списку, а можно приглашать по поисковой ссылке. Но это аналогично, как мы делали в парсере. Поиски ВК, искать людей, которые нужны вам в качестве ваших потенциальных друзей, и в окошечко, где у меня сейчас находится ID, вставлять поисковые ссылки из поиска ВКонтакте. Об этом я подробно рассказывал, когда мы рассматривали парсер. Значит, я оставлю список ID. Теперь в качестве аккаунтов, которые будут отправлять запросы, вам уже нет смысла подключать фейковые аккаунты. Потому что здесь нужно подключать либо зарегистрированные вами аккаунты, либо какие-то качественные авториги, то есть те аккаунты, которые вы собираетесь продвигать, раскручивать. Опять же, устанавливайте количество потоков, устанавливайте задержки. Лучше задержки здесь делать побольше. Устанавливайте количество приглашений со аккаунт. Контакты есть ограничения, эти ограничения меняются. Вы, кстати, можете в поиске Яндекса набрать ограничения ВКонтакте. И вам тот же Яндекс выдаст очень много сайтов, на которых вы можете найти все ограничения, которые существуют в социальной сети ВКонтакте. Ограничения на все. Кому это интересно, а это... Должно быть интересно, особенно если вы занимаетесь продвижением, почитайте и узнайте все ограничения. Я поставлю 10, 10 приглашений с одного аккаунта я буду отправлять. И еще один очень важный параметр. Вот эта опция уже включена, видите, весь список. Как это работает? Аккаунты, которые вы будете раскручивать, которые вы сейчас подключили, будут приглашать по 10 человек из этого списка. Но если вы эту галочку не поставите, Аккаунты будут приглашать одни и те же аккаунты из списка. Если включен весь список, то принцип работы будет следующий. Первый аккаунт пригласит 10 аккаунтов из этого списка. Следующий аккаунт будет приглашать начиная с 11 и далее. И так далее. То есть аккаунты будут идти по этому списку сверху вниз и по очереди приглашать аккаунты то есть один и тот же человек не будет получать громадное количество заявок в друзья нажимаем на кнопочку старт и пошел процесс приглашения в друзья обратите внимание так как накрутка друзей у меня не включена вот это окошечко накрутить друзей сейчас уже не активно то есть активно окошечко какое количество приглашать с одного аккаунта можно конечно использовать в друзья для того, чтобы, опять же, накрутить друзей не для одного аккаунта, как я делал это в начале, а для, например, 10 или 15 аккаунтов, которые вы раскручиваете. Делается это очень просто. То есть вы вот в этот список где сейчас у меня аккаунты моих потенциальных друзей, загружаете ID своих раскручиваемых аккаунтов. Ну, вот, например, если бы у меня сейчас было 10 автозарегистрированных аккаунтов, которые я бы использовал именно для продвижения, а не для спама, я бы открыл их через кнопочку Open, загрузил сюда 10 своих продвигаемых аккаунтов, затем купил бы, например, еще там 20, или 30 или 40 фейков, и все эти фейковые аккаунты, подали бы заявку в друзья моим продвигаемым аккаунт. Я бы тогда убрал кнопочку «Весь список», для чего? Для того чтобы вот все вот аккаунты из этого списка пригласили бы каждый этот аккаунт себе в друзья конечно список этих аккаунтов должен быть небольшой я бы вам рекомендовал не больше 15 потому что если бы у вас было бы больше аккаунтов ну например 40 бы аккаунтов продвигали сразу то подать 40 заявок уж чересчур для одного аккаунта его могут и забанить и в этом случае вы получаете себе ушастого друга. Смысла в этом никакого нет. Поэтому смотрите, какие ограничения есть у контакта, и исходя из этих ограничений, с учетом еще того, что для молодых аккаунтов все эти ограничения лучше делить пополам, спокойненько, равномерно раскручивайте свои аккаунты. Но, как я уже и говорил, программа может быть использовано очень творчески. Я вот я вам показал три варианта использования инвайта. но ну, сразу приходит в голову. Вы, конечно, можете еще что-то интересное придумать в инвайтере программы SM Combine. Единственное поле, о котором я не сказал, это поле текст. Здесь вы можете писать какого-то какой-то текст сообщений, когда происходит приглашение в друзья. Ну, вы с этим встречались. Вы отправляете запрос и еще там пишете какое-то сообщение, чтобы было понятно цель вашего добавления в друзья. Иногда, конечно, это может быть расценено как спам, если вы много добавляете друзей. Но в большинстве случаев вот такой комментарий, то есть цель вашего добавления, там вы можете несколько слов о себе сказать, очень хорошо работает. То есть я вот когда добавлял Граневцев, я писал, что я с тренинга Сергея Грань, то есть понятно, почему я добавляюсь. И тогда люди уже понимали, кто к ним добавляется, и с радостью меня принимали в друзья. Потому что, как вы знаете, в социальных сетях многие люди почему-то не радуются, когда к ним лезут в друзья, начинают задавать вопросы, кто-то такой, мы знакомы и так далее. Поэтому здесь нужно очень четко убирать вашу потенциальную целевую аудиторию. И все-таки я бы вам рекомендовал писать какой-то пояснительный текст, который объяснял цель вашего добавления. Конечно, коммерческие предложения тут нет никакого смысла писать. Это прямая дорога в бан. Итак, на этом видеоинструкции мои о программе SMM Combine я заканчиваю. Все эти видеоинструкции я собрал вот на такой вот ну, не очень красиво выглядящий документ на джаз клики страничка здесь все что записал я и все, что записывает автор-разработчик программы SMM Combine. Вчера вышло обновление программы SMM Combine. Сейчас доступна версия 2.9.1. В ней очень много появилось новшеств. Как устанавливается обновление? Я опять же рассказывал. Устанавливайте и пользуйтесь. И автор-разработчик писал видеоинструкции о версии 2.9.1. Все эти видеоинструкции собраны на канале SMM VKsoft но ссылку на этот канал я размещу на страничке со своими видеоинструкциями. Очень хорошо получилось, что здесь рассказано то, о чем я не успел рассказать. То есть, я не успел рассказать о рассылке. О лайкере я рассказал, о чекере рассказал. Об инвайтере, о парсинге, о настройке, об, эскр... об экспорте. То есть не рассказана рассылка а вот все варианты рассылки причем для новой версии освещены самим автором разработчикам поэтому ну, переписывать мне это ну, нет никакого смысла вот я проведу один или несколько вебинаров по программе SMM Combine, но на этих вебинарах мы будем рассматривать не одно какое-то действие, а именно цепочку действий то есть как вот работает вся схема, начиная с поиска раскрутим какие-то профили раскрутим какие-то группы и проделаем действия, которые я не показывал, как заполняются аккаунты, как создаются группы. Поговорим именно о таких схемах действий для продвижения ВКонтакте, о продвижении аккаунтов, о продвижении групп и, конечно, отдельно поговорим о действиях, которых очень многих интересует. Это рассылка. Опять же, в рассылке в новой версии очень много новшеств, которые все ждали. Когда пройдет вебинар, как на него попасть, опять же, вся информация будет вот на страничке с видеоинструкцией. Если вам эти видеоинструкции понравятся, поделитесь, пожалуйста, ими в социальных сетях. Будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях под этим видео и приходите на вебинар обратной связи, который я провожу каждый четверг в 20 часов по Москве с сайта Игорь36 задавайте вопросы, я на них буду живой отвечать. всем спасибо до свидания.